Отличная стратегия, а прибыли нет. Здравствуйте всем, меня зовут Максим Пистолетов. Сегодня я хотел рассмотреть, дописать небольшое видео и кратко рассмотреть уникальную ситуацию. У трейдера есть отличная, хорошая стратегия, а прибыли нет. В чем может быть причина? Давайте попробуем разобраться. Ну давайте сначала начнем с банальных причин и рассмотрим причины неудач у новичков. Вы пришли на рынок и почему-то у вас нет прибыли Ну, на самом деле как ни странно в большинстве случаев это банальная причина это непонимание или полное непонимание основ биржевого рынка вы посмотрели несколько исторических графиков и увидели что где можно дешево купить и где можно дорого продать но к сожалению только на истории и у вас создается впечатление что трейдинг это очень простой простая игра и вы можете на ней в легкую заработать. И самое главное, что это подогревается средством массовой информации. И основу это на самом деле вот рынка Форекс. Там очень часто многих затягивают, и причем затягивают с немалыми деньгами, тем, что люди не понимают, что такое биржевой рынок. Им кажется, что действительно можно легко войти в рынок там, где он дешевый, и выйти, где он дорогой. И на этом заработать огромные состояния. На самом деле, вот вторая причина это вот отсутствие опыта. Они Первая и вторая причина они связаны. Следующая причина неудачи новичков это отсутствие какой-либо стратегии при торговле. И действительно, когда смотришь на исторические графики, кажется, что никакой стратегии, собственно, и не нужно. Нужно покупать там, где рынок дешевый, продавать где дорогой. И наоборот, дорогой продавать, покупать-те дешевый. Кажется, все просто и никаких проблем. Но вот, к сожалению, это не так. Как это лечится? Как ни банально, нужно погрузиться и изучить основу биржевого рынка. И вы ошибаетесь, если думаете, что это нужно только для ручной торговли. Как ни странно, это нужно и для автоматической торговли. Для ничков, на самом деле, очень много информации и очень много хороших курсов. Ну, есть, конечно, не очень хорошие. Ну, со своей стороны, могу порекомендовать, Естественно, то, что у нас есть представлено на нашем сайте. Если вы зайдете на точка в раздел Курсы, то здесь найдете такой масштабный курс, который, наверное, больше всего подойдет для новичков. Это 77 уроков по трейдингу на биржевом рынке. Прослушав данный курс, вы уже не будете задавать глупых вопросов. Вы избежите огромного количества ошибок, которые неизбежно совершают люди, которые. Пытаются на рынок войти и что-то на нем заработать. Наверное, это лучшие рекомендации, которые могу порекомендовать тем, кто с рынком совершенно не знаком. Ну, есть такие больше, более частные случаи. Это вот курс технического анализа тоже очень масштабная вещь. Есть бесплатный аналог на нашем YouTube канале. Но если вы совсем в рынке не разбираетесь, лучше использовать платную версию, потому что там есть третья часть, которой Рассматривается построение собственной торговой стратегии с нуля до ее полного запуска и автоматизации. Вот для начинающих все-таки платная версия она будет предпочтительна. И очень большая ошибка, которую я в свое время совершал, я думаю, что дешевле все самостоятельно пройти и самостоятельно до каждой, до всего дойти. На самом деле это не так, потому что очень много тратится ресурсы, которые, к сожалению, единственно невосполнимы. Это время. То есть очень много на это тратится время и это получается в результате самый дорогой путь, когда все хочется пройти самостоятельно. Я его в свое время проходил, но в мое время не было такого количества курсов и такого количества бесплатного материала, который есть сейчас. Поэтому пользуйтесь возможностями и не начинайте тратить свои деньги, пока не вникнете в основу биржевого рынка. Хотя бы не будет у вас понимания, что же все это такое за такой зверь биржевой рынок. Теперь следующей причиной разберем неудач у профессионалов, возьмем их в кавычки. Это уже, это уже люди, которые на рынке остались. Они уже понимают, что такое рынок. Но тем не менее, неудача, неудача, неудача и нет профита. Что может быть причиной? Очень частая причина – это непосредственно применение стратегии. Вот такой парадоксальный случай. Трейдер может иметь в своих руках Хорошую прибыльную стратегию и не может на ней заработать. А причина непосредственно непостоянное ее применение от раза к разу, не всегда, не на всех рынках. То есть мощное оружие у вас есть в руках, а применить вы его не можете вот по такой простой причине, что нет постоянства. Что еще может быть? Технические проблемы очень часто. Опять же, зависает терминал. Иногда терминал у вас выключен, вы там пришли после работы, его включили. а Очень часто бывает запускают какого-то робота или используют стратегию на вечерней сессии, когда у вас есть время. Она работает на дневной и нужно ее запускать утром. Вот такие технические проблемы, которые тоже могут привести к тому, что прибыльная стратегия не принесет вам желаемого результата. Еще очень частая ошибка, которую допускают достаточно опытные трейдеры, это визуальное тестирование стратегий. Вот никогда невозможно визуально, смотря исторический график, адекватно оценить, что ваша стратегия будет делать. Глаз и ваш мозг устроен так, что убыточные сделки он старается пропустить или сделать вид, что ну, допустим, ее не было, а прибыльные сделки оставляет в памяти. И получается, что вы тестируете на истории и видите, да, действительно, вот плюс, еще плюс, еще плюс, а несколько минусов, которые могут и перевесить все ваши положительные результаты. Мозг может опустить. Так он устроен. Поэтому вот визуальное тестирование это очень такая опасная вещь, которую я никогда не рекомендую делать. А что необходимо делать? Необходимое точное тестирование по каким-то готовым формулам на исторических данных. Но либо если у вас есть вот стратегия, вы ее четко записываете на бумаге, что вы будете делать, и уже по ней по истории проходите, не пропуская ни одного входа, ни одного выхода из стратегии. И как ни странно, результат, который получите вы, по стратегии, которую вы записали на бумаге, должен точностью совпадать, если вы эту стратегию дадите совершенно чужому, постороннему человеку, который в ней которую я никогда в глаза не видел. То есть вот настолько должно быть все прописано в стратегии, что даже вот любому человеку вы ее даете, он также прогоняет на истории и получает такой же результат. Но это сложно. Самый простой это, конечно, тестирование по готовым формулам. Тут уже никакой субъективный фактор не вмешивается, и вы на истории получите адекватный правильный результат. Абсолютно не гарантирует то, что вы на истории заработали, вы заработаете также и в будущем. Но самое важное что не заработали на истории, шансов заработать на реальных деньгах практически нет. И еще частый пример, почему не получается заработать, это сбой стратегии при форс-мажорных обстоятельствах. Вы не учли, например, как, что происходит, когда рынок попадает на планку, достигает фьючерс достигает максимального возможного значения. А вас там по стратегии взяли в этот момент и продали, зафиксировали убыток. А на реальных, в реальной ситуации этого невозможно сделать, потому что рынок упирается в планку. Вот такие, не учет таких факторов может привести к тому, что прибыльная, потенциально прибыльная стратегия в ваших руках становится убыточной или безубыточной, ну в общем бесполезной. И Очень часто такую тоже наблюдал картину, что одна и та же стратегия, на которой я зарабатываю, та же стратегия не приносит вам прибыли. Такое тоже возможно, и очень часто вот именно вот эти проблемы, они на это влияют. Как лечить данные, данные обстоятельства? Первое, это дисциплина при торговле по стратегии. То есть, если вы торгуете по стратегии, то вы должны все сделки отрабатывать. И это очень важно. Технический момент решается установка роботов, к примеру, на отдельные сервера. То есть, никогда когда у вас квик где-то на компьютере, то есть интернет, то нету, то есть питание, то он выключился, а устанавливаются на отдельные серверы. Конечно, это требует каких-то каких дополнительных вложений, но это дает вам гарантию технической стабильности. Историческое тестирование не визуальное, а по готовым формулам. Тоже это может иногда потребовать неких дополнительных ресурсов, то есть эти формулы все-таки нужно написать. И последнее: то, что очень сложно прогнозировать и что сложно действительно. Чего избежать? Это анализ форс-мажорных случаев. Но тут, наверное, нужно применить какой-то мозговой штурм. Нужно попробовать проанализировать, а что может быть, если, например, биржа остановилась. А что может быть, если неправильно приходит информация от биржи. Вот что в этом случае по стратегии делать? Такое тоже может случиться. Вот. Что будет, если там гэп 10 тысяч пунктов по фьючерсу РТС? Или что Сбербанк откроется на 5 рублей дешевле или дороже. Вот такие варианты. Попытайтесь в голове своей воспроизвести и проанализировать. И возможно какие-то стратегии вы увидите, что у них есть какие-то дырки, которые вы не закрыли. И которые вы думаете, что никогда не случится. А на самом деле то, что никогда не случалось, может произойти и постоянно происходит на биржевом рынке. Вот один из примеров, когда мы на исторических данных предлагаем вам самостоятельно провести тесты, есть у нас в разделе роботы комплект торговых роботов для КВИКа, для терминала КВИК. Можете здесь зайти и посмотреть. КВИК не позволяет тестировать на истории, но мы написали готовые формулы и вам остается только реально прогнать по данным на истории и вы сами увидите, а что происходило с системой в прошлом. И вам проще будет на эту систему полагаться и руководствоваться в будущем. Потому что вот знаете вы, что система допускает просадку 30% по счету. Я говорю сейчас числа с головы э, случайным образом. И тогда, если у вас просадка достигла 20%, то это абсолютно ничего госмажорного не произошло. То есть максимальная просадка не достигнута. Например, робот показывал 20% прибыльных сделок. А у вас сейчас 40% прибыльных сделок. Вот вы посчитали за последний месяц. Это тоже нормально. То есть не превышены исторические какие-то а вот такие моменты. То есть система работает по своей в норме. То есть работает в тех, в тех рамках, которые были и на истории. То есть в этом случае не нужно бить тревогу. А вот если у вас, например, историческая просадка вы протестировали за 3 года была, например, 25%. А сейчас у вас просадка уже по вашему счету 40 процентов вот это тогда проблема вот здесь нужно уже систему останавливать и анализировать почему так произошло есть, вот такой вариант когда мы даем вам готовые формулы и вы сами можете все это своими собственными руками на истории прогнать и вам не нужно покупать готовые прибыльные параметры которые могут через месяц через два перестать работать вы сами своими руками Можете подобрать те параметры, которым вы будете доверять, потому что вы увидите, что они работали, что они работают и большая вероятность, что они будут работать в будущем. На этот момент очень многие упускают вот из виду, думая, что того, что не случалось, никогда не может произойти. Что можно случайным образом войти в торговлю и начать зарабатывать. Надеюсь, что моменты, которые сегодня я рассмотрел, вас в какой-то мере заинтересовали вы над ними еще раз подумайте я уверен что большинство из вас найдет причину ваших неудач именно в тех моментах которые я сегодня рассматривал. и надеюсь что это поможет вам сделать шаг в сторону прибыльной торговли запомните трейдинг это не игра это серьезный бизнес к которому надо относиться очень серьезно еще раз благодарю всех за внимание не забывайте ставить нам лайки это позволяет нам готовить контент для вас и делать канал более интересным, разрабатывать интересные программы роботов, которые будут помогать вам в трейдинге, которые позволят вам иметь дополнительное преимущество перед другими участниками рынка. До встречи!